в голове не укладывается. Товарищ лейтенант, телефонная связь с флангами прервана. Вызвать наряды ракетами? Есть! Гриневич и Карпухину красного ручья могут не заметить. Заметят. Послушай, Илья, а что будем делать с женами и детьми? Что будем делать? Гоша, просыпайся. Что случилось? У нас нет времени. Собирайся. Нужно переходить в Благгаус. Оля, не копайся, пожалуйста. А где вот Мурсик? Так, на, рубашку одевай. Куда мы идем, В идем. Так надо, так надо, и не задавай лишних вопросов. Пашенька, ты да помогай папе, а пуговички застегивай. Я... Давай ручку. Гошенька, ну проснись. О чем задумался, Гриневич? О службе. Брось кривить душой, друг. Небось, о своей задумался. Началось. Эх, Коля, Коля, Толстокож, человек. Тебе отпуск дали, так сказать. Исключения сделали. С какого числа ты говоришь? 25 -го. Вот, видишь, с 25-го. А на твоем лице, красивом, Коль, ничего не написано. Три дня осталось. Да не, Коль, поменьше. Уже давно двадцать е Скоро сменяться будем. Может и провокация. Состава. Состава. Твоя сержант, может лучше ракету? Состава! Далеко не заметят. Заметят. Состава. Попробуй. Состава! Как настроение, а? Да все нормально. Тоже. Сиди, сиди. Как настроение, товарищи бойцы? Отлично. Порядок. Ой, хорошо. Нормально. Сонов, оно а ну быстро в укрытие. Да ладно. Ну, а вы что приуныли? А? Не дрейвь, сыны. Не дрейвь. За нами же вся наша страна, вся наша великая родина. Мы знали, что mm -hmm. это произойдет. Mm -hmm. Знали? Мы к этому готовились? А, Паша? Готовились. Готовились. Связь есть. Нет связи, не связь, давай связь, давай. Товарищи пограничники, сейчас от нас требуется только одно. Мужество. Личное мужество и отвага. Отвага еще раз, мужество. 22 июня 1941 года. В 4 часа 50 минут начальник штаба Белорусского пограничного округа полковник Сухарев доложил оперативному дежурному главного управления пограничных войск СССР. На участках 17, 86, 87, 88 пограничных отрядов гитлеровцы после короткой артподготовки перешли в наступление. Заставы ведут бой. Все отряды и опер-полки, подняты по тревоге, заняли оборону, связались с частями Красной Армии. Обстановка доложена заместителю наркома. Последний приказал пограничникам отражать нападение всеми имеющимися средствами. К четырем часам 50 минутам 22 июня Фашисты начали наступление на всем протяжении западной границы СССР. Okay. надо, чтоб не как-нибудь. А как учили? Ты что, команду не слышишь? Ты что, оглох? Что с толбами торчите? Сейчас бы убить из пушек из минометов. Не высовываться! Идите сколком! Мак. Ранен? Убит. Эх ты, Макашин, Макаш. Макаш. Ложись! Ложись! Мишенька, Мишенька, потерпи. Паблик воды. Ой. Ирина Сергеевна, не ходите туда! Не ходите! Die sind schon geschafft. Unsere Waffen sind besser. Oh, Коля, Коля, Коля живой! А -а -а. Ах, писа в лейтенант! Гляньте! Паразиты что делают? А, Товарищ политруп. Железнодорожного не полка. Мост охраняли. Ну как же так? Можно в плен -то попасть, товарищ лейтенант. Не видишь, раненые. Все равно. Последний патрон себе! Решите, товарищи товарцы. Спокойно, Левада, спокойно. <смешные> <свес> <свес> товарищи, дорогие товарищи, стреляйте, не залейте нас, товарищи, огонь, огонь, да стреляй же, огонь, огонь, с кем посыпать с балач? Ко мне! Командир, живой. Белор где? Найдем. Ребята, Ну как, поитрог? Все нормально, левада. Не знаю. Со мной что? А? Контузила, товарищ сержант. А, надо пробиваться на заставу. Сколько до нее? За километров. Да. Доковыляем. Но. Ну тогда будешь опираться на меня. Давай. Давай, вставай. Давай, давай. Ну. Тише, Коля. Тише. Вот так. Вот так. Вот так. Тише, Коля. Быстро Ты смотри у меня политру. Что сидишь? Лендова перевяжи. Свирида, а? Товарищ лейтенант! помочь ему, живо! спорцов промок! За мной! Эй! Осторожнее, ребят! Ну Попо, прикрой их справа! Вот так. Сейчас узнаю. Я связной из отряда. Да. No. Шли главную Бàoмогу. Наборолись на танке. Погиб полковник из округа. Кротков, не пробились. Меня прислали. А. Мои друзья, мертвы все. И я буду. Перевяжем, будешь жить. Одна группа напробилась. Другая пробьется. Это что? Что сопля распустил? Встряхнись! Боец! Перевяжи его Леону! Напей! ха-ха. Выходит? Можно и фашистов бить! Товарищ подполковник! Танки! Полтора километрах отсюда слышен шум моторов! Этого еще не хватало! Отставить! Отставить! Уточните обстановку. Есть. Мы должны пробиться к заставе. За вас скрываться усилить наблюдение. Ну что, Свои. Наши. Наши! С чем остались? 42 штыка, товарищ генерал. Комиссар Мельник и штаба Кириллов погибли. Да. У меня от бригады пять танков и горючего с нос. Товарищ генерал, пограничники в вашем распоряжении. Да, конечно. Как связь? Связи нет. Приказано отходить. Как? На рубежи, занимаемые нашей армией. Для меня один рубеж, граница. Какая граница? Юрий Николаевич, Гитлеровцы глубоко в тылу. С паями продвигаются на восток. Приказано отходить. Мы должны пробиться. Им нужна подмога. Будем выполнять приказ, подполковник. По машинам! По машинам! Юрий Николаевич! Время не терпит! Юрий Николаевич! земле прячемся, как зайцев в бразде, разве это порядок? Неужели бы только вдвоем от заставы остались? Может еще кто уцелел? В нарядах, как мы с тобой, Коль? А может назад, на восток двинем? Ты что, Карпухин? Ты же пограничник-чекист! у тебя был приказ отступать от да. границы. Приказа отходить не было. Так-то ну так. Запомни. Будем охранять ее, покуда живы. Как охранять? Понял. Так она же Коль. Ну, не охранять. Очищать от фашистов. Дожидаться подхода своих. А они подойдут. Должны подойти, Коль, правда? Правда. Надо оружие добывать. Mm -hmm. Да! Ну, пристрелим, пристрелим, ну что, а тебе более жалко, не более, а тебя трогать, жалко. А больше стрелять не буду? Ну, что ты. Ты ведь уже большой, не бойся. Все, успокойся, больше Спокойно. не буду стрелять. У высоких берегов Амура Часовые родины стоят У высоких берегов Амура Часовые родины стоят Война Кончилось. Братьцы. Что-то подкрепление задорживается. Мы чай не железные. Задерживается, а что касается подкрепления, оно нам конечно бы не помешало, вы правы ваше сиятельство, сам ты сиятельство, отставить разговоры, подкрепление прибудет в обязательном порядке, а наше дело приказ выполнять, спасибо, разумеешь, так разумею. ну голова, Ваня, стрелять можешь так точно по самолету солнце дай Kommen wir! Da sind weniger! Mach das nicht aus! Давай. Как оттуда? Не видно. Отсюда? Нет. Внимательней смотри. Нет. Нормально. Ноги выше поднимай. Кто они? Телени развалилась. они? Маль. Эй, вы суки! <связь> павлик, Ты пойдем! Надо идти! Илюха! Вот твой мультик, вот твой мультик, лежи! Давай! Идите, пригибай, Коля! Иди, я прошу тебя. Оля, все, воля, уже пора. Ну иди Нет. же! Пригибайте, сидите! Тут мы, товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант! Назад! Вы имеете права! Товарищ лейтенант! Назад! Командир! Смотри, Ханс, как на Средиземном море, даже лучше, как у нас дома. Эй, лентяи, идите сюда. Работай, работай, нам и здесь хорошо. Лос, лос! Давай сюда! Где, Коля, мать вашу! Курорники <laughs> Ну, Фалья. Теперь, столбик надо было поаккуратнее положить. Как же я теперь танцевать-то буду? Зачем ты стреляешь? Так от нечего делать. Ты что? Нога, так ногу, ногу перевяжем, Коль. Слышь, перевяжем ногу, еще танцевать будешь. Зоси, Коль, Коль. Коль. Ну ты что? Мы ну, перевяжем ногу. без тебя. Смотри-ка, что там. Комп. Mm. Он мертв. Пойдем. Пить не дают, жрать не дают. Все, амба, армии, государству и всем нам. Лучше бы меня добили. Текать надо, товарищ лейтенант, текать. Текать? Силы нужны, Павло. Найдем. Долговде уже много накопилось. Отдавать надо. Возможно, в плену мы и выживем. Отнаберут нашего брата и поведут подальше от войны. Ты что городишь? Спокойно, товарищ литерант. Слышь, старшой, ты б снял. Командиров комиссаров отделять будут, чувствующим пахнет. А для нас война уже спеклась. Этот немец только для Близиру строгость напускает. Ничего, мы это перетерпим. Гитлер-то... Пол Европы уже подмял. Все мы теперь одной меткой мечены. Все, ручки в гору. Еще. Пусть они повоюют. А мы уже свое отвоевали. Ты на что подбиваешь, падла? Что хочу, то и говорю. А учить меня в сопляк? Ах ты, да, ты. Ах ты, Ах ты! Ай. ты! А что? ты? Разбегайтесь, лопты. Я здесь, командир! На заставу. На заставу! Пустите же! Куда? Не пущу! Вот! Ленивича моего Колю. то я тебе так и не перевязал. Слышь, ногу-то я тебе так и не перевязал. А зачем? Я ведь убийцу. Один ты у нас живой. Мешают о своей земле. Кончать свой работу. Солдат должен воевать и умирать. Хрен тебе. Мы еще поживем, понял? что командование Вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины 30 минут. Их защитники держались сутками, неделями. Из 485 западных застав ни одна не отошла без приказа. Павшие в июне 41-го пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне 41-го не могли слышать этих залпов. Родина салютовала тем... Кто шел к великой победе и тем кто сделал к ней первый шаг